Всем привет! Сегодня я покажу, как наложить эффект в Роблоксе. Первое, на что мы нажимаем на F7. Дальше. Ищем какой-нибудь эффект. Например, вот такой вот. Так вот, вот так вот, вот так, вот, вот так вот, вот так вот. Вот такой вот у нас эффект. Если бломинг RDFX, RD то получится у нас вот такой вот эффект. Но, перед началом, чтобы эти включать, обязательно скачайте мод, который в ссылке в описании. На игру, кстати, это моя игра. На нее я тоже оставлю ссылку в описании. Можете сделать вот такой вот эффект. Убираю остальные эффекты. И вот можно с вот таким вот эффектом играть. Я убираю эффект остался вот смотрите сейчас. Вот <смех> всех крест даже и так всех крестом крестом крестом поизгоняю. Стиланс А я не знал даже, что оно еще так работает. Я нажал на ноль, оно еще да, Даже так я бегаю. Так. Хочем опять на F17. Только. Это работает только на компьютерах. С телефона у вас это не получится сделать. Кстати, вы так... Это, кстати, можно так видео снимать, например. Вот такое вот может помогать снимать видео. Что? Вы знаете, как, такую сцену, когда вот так вот всё... Это, чёр, чёрным вот эта половина экрана становится, и только если видно лицо персонажа, и всё, вот. так гличованный эффект. Это эффект глича. А ну, глич, признавайся. Так, стоп. Ты, ты это сделал? Признавайся. Ты тут один у нас не, не в гличе. Признавайся. А, нет, он, если приглядится, то он тоже в гличе. Тут все в гличе теперь. Ладно, ну, можем убирать эффект. Это хромакей. Ну, фон весь делается на хромакей. Вот, например, если какую-то сценку мы, хот мы хотим снять, то вот. Пожалуйста, снимаем. Кстати, за того, что она налаживает, докладывается именно вот так вот. То есть, не, ну, не как обычно. Из-за этого, из этого вот эти вот мон монстров этот просто эффект закрывает. Только если вот 3D-шные 3D модели они закрываются на хромакей. Что было на хромакее, я думаю, снимать этих вот монстров. Можно вот так вот отойти и Но этот эффект, он еще не доработанный, его же... Это его же еще не доработали. Я еще не знаю, что это из за эффект. А, это эффект размытия, понятно. Так, интересно, тут будет. А тут тут будет этот вот эффект рыбий глаз? Карлити. Чего этот Карлити не делает, Карл? Так. Э, ничего не произошло. Опа. А ч у нас фигура пипер серый? Аааа, -а -а, я понял, в чем прикол? У нас все цвета потерял. У нас тут ещ цвета потерялась. То еще черно-белое теперь. Понятно, ну, где дефикс. Дел санью. Так. упа. <смех> это, наверное, для VR. Это, наверное, для VR. Это когда VR в Roblox играешь, это, наверное, для этого и создано. Что-то подходит для VR очков. Ну, так-то неудобно играть даже как-то. Это VR. Там и заключается прикор. Да, это тут VR. Понятно, все. Так убираем. Так, а это что? Опять какое-то разбытие. Короче, вы поняли. Все, что делает этот мод. Всем удачи. И пока!